Привет, мои дорогие! Сегодня Фикс Прайс купила вот такой муравейник медовый, вес 340 грамм, и цена всего 77 рублей. И хотелось бы посмотреть, что за 77 рублей предлагает нам русская Нива. Давайте откроем и посмотрим. Упаковано все прекрасно, а внутри... Вот такой рулет. Рулетик. Открываем. И давайте прямо попробуем, что здесь. Вот так отрезаем. Плотненький такой тортик. И вот этот кусочек просто возьму. Вот смотрите, вот так он выглядит. Интересненький какой-то. Легко разламывается. Довольно-таки приятно пахнет. И отщипну немножко, попробую. Ну, вполне нормальное лакомство к чаю, к какому-то чаепитию. Брать будем однозначно. Очень интересная вещь. И могу смело рекомендовать такой тортик, муравейник медовый. Берите, не пожалеете. Всем пока-пока.